Всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня хочу вам рассказать э, об очень интересном проекте с отличной идеей. То есть, э, сам проект называется у нас Division Club. Э, оставлю ссылочки в описании, посмотрите, то есть, что такое именно да, Division Club, что он из себя представляет в двух словах. То есть, платформа, которая да, обеспечивает вам как бы трансляцию, да, стрим по такому матчу, именно ориентируется на любительский футбол, извиняюсь. К примеру, вы смотрите, да, вы находитесь на самом матче непосредственно, вы смотрите его, вы можете взять и через их приложение, да, включить, то есть, как бы стрим, да, включить поток этого матча, люди будут подключаться, смотреть его, за то, что вы сделали этот стрим, вы получаете, естественно, монеты, то есть, ну, это, не знаю, как по мне, очень классная идея, очень интересная. Почему бы и нет? То есть проект, жаль только то, что он не прям в ближайшее время откроется, да, они сейчас именно занимаются рекламной компанией, они только сейчас там собираются в будущем залиститься, они выбирают, какая будет биржа и так далее. То есть все только начинается, но с такой идеей, я думаю, проект будет жить однозначно. и с него можно будет, можно будет, если заранее вложить немного даже денег, да, купить тех же монет условно либо поманить заранее, однозначно можно будет заработать, это прям 100%. Мы будем следить, смотреть, что, как. Так, почитайте подробнее о проекте, опять же, поставлю ссылки, смотрим у нас... Алгоритм скин, название, мы видим время блока 150 секунд. А, да, вот опять же, ну, не, неплохое соотношение процентное в плане а, майнинга и мастернода, То есть даже редко такое вижу. В принципе, неплохо 35 на 65. Потому что в основном все всегда ориентируются на мастерноду, именно Может быть, и правильно. Так мастернут у нас 10 тысяч максимальный монет будет 35 миллионов так здесь понятно то есть по да у нас начнется уже на майнинг после 75 тысячного блока а, до этого вы можете поманить вы можете начинать то есть почему бы и нет здесь у нас есть демонстрация то есть до да, картинкой что зачем у нас следует ну, в принципе еще раз повторюсь очень интересная очень интересная задумка как бы я подобного примерно не встречал нам ничего но хотелось бы на самом деле попробовать на практике посмотрим что это из себя получится что в конце вот мы можем посмотреть на команду да они показывают себя так кошельки у нас будут на все операционные системы кстати, у них сейчас идет голосование, то есть за обменник, да, какой у нас будет. То есть вы можете также проголосовать, выбрать. CryptoBrh, Craig24, то есть CoinExchange. Посмотрите, что у нас еще здесь есть. Интересно, что можно посмотреть. На биткоин толк есть, естественно, на форуме этот проект можете зайти посмотреть в принципе то же самое есть э, контакты их не может связаться задать вопросы интересующие так что у нас я хотел поставить по мастерноде на здесь показать вам да вот мы смотрим награды конечно да очень очень большой природственно процент смотреть сейчас мы первых 10 мастернод даже 20 если ее конечно взять После того, как уже проект, естественно, залистится, ну, если заранее имеют, когда он уже начнет непосредственно то есть, действовать, можно неплохо так монет заработать. Соответственно, денег. Смотрите, как бы прикидывайте для себя, потому что мастерно-нода опять же не 5 рублей стоит. Каждый то есть, смотрит по себе, по своему кошельку. Ну, я бы как рекомендовал бы этот проект, потому что реально интересный и я думаю будет жить. Но, опять же, у нас время есть подумать, время есть посмотреть, потому что мы смотрели, у нас 2019 года первый-второй квартал как раз э, начинается это все развитие, то есть он, как бы, грубо говоря, открывается только, только он выйдет уже куда-то. Э, о нем уже, естественно, за это время, до этого времени узнает много людей, поэтому мы все равно 100% будут брать. Э, поэтому я и говорю заранее, там хотя бы за месяц до этого, смотрите, прикиньте, скорее всего, он того и стоит. То есть тут уже на ваше усмотрение, но я бы рекомендовал однозначно, э, даже может взять мастерноду, может быть смотреть, потому что у нас по цене будет меняться, а поманить, пожалуйста, можно прямо сейчас, я лично этим не занимаюсь, я не майню, максимум, что могу сделать, ну или начать с чего, это купить монет, да, то есть и стакнуть их, да, так, пожалуйста, там, в крайнем случае скинуться с кем-то мастерноду, Ну но майнить нет, я уже не майню, так, здесь у нас все, для майнинга, посмотрите, они уже все, то есть, все вам здесь дают, так, ну, в принципе, все, смотрите, как бы изучайте, если интересно, посмотрю еще некоторые проекты интересные, в скором времени что-то выложу еще, всем спасибо за просмотр, поддержите лайками кому не трудно, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, все, всем пока, до встречи.